Приветствую на канале Asma The Play. Мы продолжаем играть Evil Whitehin. Итак, как правильно говорить? Загрузка данных профиля. Так, уже по традиции заходим в управление. Поменяли. И продолжим. Так, от близнецов мы убежали, от собаки убежали. Хранитель называется. Хранитель. Обучение можно просмотреть еще раз. в Меню паузы. Хранитель. Это с кулем до да, башкета какой-то был-то с ящиком или что у него там? Минут сколько проводов да еще надо так ладно вот так, так. осматриваемся отсюда мы зашли да, да. так в церковь мы зашли В стенах может что торчит это где-то рядом Все хорошо, я здесь. Никто тебя не тронет. Тронет, с кем-то разговаривает это с тем придурком нет Яички, это хорошо только о них подумал В спичках кстати думал блин как это Крупы поджигать перезарядил так огонь есть а, стой стой стой стой стой огонь огонь давай-ка мы сделаем все сзади-то ладно запас или что или каждую зарядить можно максимально 4 запас 3 ну а обойма сделать я ничего не могу ладно разницы нет да никакой да разницы нету никакой Давай, не знаю, лед. Хотя мне вот этих вот. Опа! Не, не, не, не. не, не. Подожди ты. И в обойме все забито. Хорошо. Эй, Джозеф, ты меня слышишь? Все нормально. Ну давай, я же вижу. Так, фрагмент. Да хрен с этим фрагментом. Я даже не знаю, до чего эта карта будет строиться. Так. Ладно. Говорим. Подписчики, за вас бокал. Себастин, тебе когда-нибудь хотелось просто прыгнуть с высоты, например? Набирал. Самоубийство грехов. Представь, что это одолевает тебе целую минуту, потом две. Ты трижды побеждал эту дрянь, Джозеф. Ты знаешь, как ее остановить. Ты меня не слушаешь. Дело не в том, что я не могу ее остановить, Сэп. Беда в том что я не хочу этого делать а, ты, в смысле хочешь стать этим монстром часть меня хочет превратиться я не знаю почему но не могу отговорить себя это желание очень глубоко ну что ж у как... свои желания инстинкт и становится все сильнее <связь> Ты что, я что синхронизируешь что ли со мной? А, будет не надо на него. Переводить лекарства. Ага, и этот здесь. Пошли вопрос, кстати, гибя есть. И вниз давай. В подвал провалился. А это подвал? Или куда? Или опять телепортировался? Нет, подвал все-таки. Вот там, какая-то яма там внизу. Ну, с другой стороны что-то не очень-то похоже было на подвал. Как будто я... Влетел со стороны. Правильно, гравитационный колодец. Тихо, тихо, тихо, подожди. Подожди. Да. Так, так, так. Ой, якобы я оттуда упал. Ни хрена, я видел, что я отсюда прилетел прямо вот. Что у нас тут есть? Контроль точка, да я даже еще ничего не сделал. Чтобы была контроль для точка. Ой. Столько тронет, свечей. Тронет, тронет, тронет. Нужно искать напарников. Опа. Так, ладно. Деводов пока никаких нету. Колода обрушена. О, <Слышко> это не все. Вот здесь вот я видел. Нет, это не горшок. Я думал, горшок. Ага. Вижу. <Слышко> не залезу на стол. С той стороны надо брать. Блин. Валенькая как-то. Все по дурному, немножко по идиотски. Но тем не менее уже что ж, ладно. Еще. Да. Не. -а. Вот это никак не взломать гроб то. Ничего нету. Блин, захожу куда-то на участок. Это погребение было, что ли? я думал патроны. Я думал патроны. Так, патроны. Блин, это Гарри Поттер ты этот. Хогвартс, блин. вонючий еще. Проходить надо будет. Вот проблематично то блин. Такая игрушка такая... Ну как сказать? Она... Ну да. Одно и то же. Одно и то же. Забираю. Никакой хитрости тут нету. Так. Патроны. Да. Так. Собрать собрали. Внизу ничего нету патронов 4 патрона целых конечно да, мать тая маловато будет хотя учитывая что ты и так прогулка какая-то так он там просто стоит сколько вот их. И то, что с топором мне ой, как не нравится. Так. Единственный плюс то, что есть что-то в тебе как-нибудь болт обратно достать. Ой, так где огонь у меня? Вот он. Сделаем. Я лучше еще один огонь сделать опа так что-то мы берем винтовочный патрон понятно Вау. два взяли подожди не спеши. постой Паровоз. Не стучите. Тысячу целого. Ха -ха -ха. Колеса. Есть время. на глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку. Кондуктор. Нажми на тормоза. вау четверг маленькая пятница так что мы здесь имеем вау ничего не произошло понятно Не понял, минутку. Так, я шел, шел. А куда я пришел-то? что-то посмотреть? Так, минутку. Всё правильно. А, винтовочный патрон там сияет. Получается вот эта дверь. Изучаем. Что скажете? Mm, кажется, отходит. Давай. Так, старая литография. Эта литография была извлечена из каменной двери. Видимо, она использовалась как ключ. не мог же я отступить так записка из катакомб на помощь стук витала он идет я бегу но он идет за мной помогите о боже помогите помогите помогите помогите помогите помогите помогите Блин, ты один раз прочитать ладно ой ой так такой сундук у меня уже был Так, ну только там что-то другое было, я уж не помню, что. Ладно. Так, оттуда я пришел. Здесь какой у меня патрон опять? Винтовочный? А, блин, а как не, не привыкли? Подождите. как не привыкну к этому профиль сохранен так у меня есть небольшой шанс похреначить их а, черт Это, наверное, есть хранитель, да, как уровень называется. Ой, чувствую, я мне его как-то не особо-то убить будет. Так, ладно. Путь у нас пока один. И он где-то там пока. Как-то должен его убить все равно. Я даже собаку то убил. Нет, собаку я не убил. Близнецов убил. Поэтому, возможно, и этого тоже можно загасить. Благодошку эту, благоручку кто направил правильно. Так это от пистолета. Это дверь большая так. я какую-то хрень взял которую использовали как ключ как ключ к чему от чего куда мне втыкать это а, -а, -а вот подождите Буловато. вот не убежали каторжников раньше такие приделывали Ага. Хорошо, ладно, давай. Подходит. Ладно. Пачки налево, девочки направо. Девочки направо, я сказал, где девочки? очковываю. висит Он вроде как что-то шевелится в нем да так, ладно перезарядимся не видишь? Да, есть. Подожди. А вот так я тебя пробью. Есть. Патроны, ну ладно. Так, тут ничего такого нету. Так, нет. А это этот все-таки живой был. Даже не знаю куда мне. а yes. там uh -huh. uh -huh. uh -huh. их поджог топорик даже не, испор... не использовал не испортил <с> а я получился с с нибудь нет ничего не получил Стой. ага просто показалось вот близко пробел так ладно если что мы вот здесь вот возьмем потом Бурик это неплохо. Ну ладно, ничего да. страшного. Быстро, да, прошло эта штука. гранаты гра... а у меня гранаты все что ли ладно учту а можно было и вот так их убить все понятно вот так вот век, живи век учись ничего страшного Выбираемся. Выбора то у нас нету. Ай -яй -яй. Ты... Человек с руке идет из вверх. Дожди, если Давай, быстрее перекрывай. Так. Что у нас здесь? Патроны. Патроны взял. Здесь у нас откуда ты вышел? Ничего. Ладно. Слазим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <звок> Контрольная точка. Так, ладно. Та твою мать -то. Стой. Охренели. Это совсем охренели. спишка смогу поджечь эксперимент удался все вот так взял обе стороны да У -у -у. ничего страшного го так мне туда как пройти Я где-то что-то должен здесь найти. Так, если я в одном крае не нашел. Значит, в другом крае это. Ой, мамочка, что это? Ой, мама, кто это? себе закрыл короче дверь сам себе закрыл Ой. блять ну как давай Где Это невидимка что ли? Да. черт могло быть и хуже так, а теперь ой может они вовремя да давай Что-то есть, что-то зелю, а, да целый косарь там. Как она открылась эта решетка? Понятнее, когда мне надо сюда. Подождите, я что-то не понял. Так я пробежал. Я что сделал-то? Я что-то не туда прибежал или, или что-то не так сделал? Что-то я не пойму. чувство, как будто я... А, нет, смотрите-ка, там вроде шахта была. Спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское. А, вот, все, вырезаем, правильно. Все. Это мы где чутились? Ага минутку он закрыл я патроны не получу да наверное, сейчас так это винтовочные патроны а мне надо пистолетных еще они сюда идут не в эту дверь конечно не в эту так. осталась одна только подожди перед тем как туда пойти я вот сюда еще запределю Здесь там уж никого нету, 44 четыре. Так, там у меня что запас максимальный. Здесь мертвы оградата. Да, вот у меня. Только, блин, патроны. Сколько пять штук упустил, что ли? Второй сейчас туда Второй туда и пошел. Потом туда я так понимаю спускаться буду. Так, поздравления с рождением Лили. Мы приветствуем Лилилин Лили Кастерланус, родившись 18 июля 2006 года в 9:56 утра в весе фунтов 3 унции, рост 14 дюйма Счастливые родители Себастьян и Майра Кастерланус. Ой. скажу, прокачались. Так, по-английски не читаю, поэтому извините. Я вижу, вы беспокоен. Подобрать под циркю найдены катакомбы. Пастор заявляет, беспокоиться не о чем. Кто поддерживал там порядок? Рабочие, ремонтировавшие провалившиеся пол, обнаружили под циркю Седар подземные ходы и утверждают, что видели мумии. Священник не пускает в церковь историков, утверждая, что это было бы святотатством. Так, это что такое? Пропал Кристайль, бригадир строителей, занимавшийся ремонтом пропавлившегося пола в церкви, где его последний раз и видели. Ремонт был почти закончен, так что вряд ли он упал вниз. Давай. Так, у меня 10 тысяч. <свечес> так, запасы. Патроны для дробовика, патроны для винтовки. Вот патроны для винтовки. На. Теперь их на два патрона больше. Так, о -о болты. Подождите. Время взведения, дальность, время перезарядки. Вообще не интересно так. Разрывной болт. Блин, вот так-то дорого стоит. Болт вспышка. гарпун 3. Так. Скорострельность, время перезарядки, емкость магазина. Ни хрена себе ой, ага, нет, не то. Вот он. Так, что у нас там? Креаболт. Болт, вспышка, гарпул. Давай гарпул хотя бы. зарядили так сохранимся так что у нас в глубинах да, сами не свои это следующий это... другая О, не то не то не то прошу прошу прощения не прошу прощения ключ у меня есть ключ есть ключ давайте посмотрим вот тебе лотерея открываем подобрать еще остались даже болты ладно идем больше нет так соседи дверцы у нас это правда мы отсюда вышли поже откуда мы вышли они да отсюда здесь нет ничего такого отсюда пришли что вот послушайте да по ходу дела так оно если тем не менее лечебное зелье одно осталось. Ладно. Лечебное зелье у нас осталось одно. На всякий случай. еще узнаем, где одно лежит. Там это. Идем вправо. Стой. Вот так. Патроны валяются посреди. Как страшно жить. Так, это что у нас? Так, это у меня еще одно лекарство. Чего эта штука на меня упадет? Ну <свят> <Смех. свят> я же нажал кто ты? Вот и все. Для всех. Эй. Эй. А как спуститься? Спрыгнуть. вот так так можно хрена их отстреливать, даже если классно. с одной стороны. Ладно, будем знать. Этот таракан, этот подлиза, он живет за мой счет, за счет моей работы. Нужно выяснить, как он добыл шифр от моего сейфа. Однако сейчас на это нет времени, цель так близка. Эти данные не должны достаться никому. Они мои. Есть единственный способ. Следующий, кто откроет этот сейф... Должен дорого за это заплатить. Так, заминировано. Все. Все заминировано. Это мы поняли. Подожди, что-то было. Нет? Показал. Пока. Нет, не показал, смотрите-ка, что-то есть. Но, правда, не там высветилось. Ладно. что-то случилось Эй, так нечестно ну ладно да твою ж мать то да я, я должен был обезвредить тебя азовы и должно кстати бы а если бы у меня патронов не было что бы было бы ой я да пошел ты нахрен Блин, еще тварь меня укусил. А на смотрите, еще шипы. Неприятно. Ага, очень даже неприятно. Так, минутку. Один такой уже болтался. И он был, падла, живой. Наверняка yes? это ловушка. Да уж, я уверен, что это ловушка. Просто надо посмотреть, еще мало ли. Свои еще. Панель-то этот... я видел. Вот он. Буду вот, как этот.. Он. Стражи Галактики, енот там падла стараются пыхтят а и спокойненько проходит там для него все там сделано А где ты? Даже не знаю, кто теперь там сейчас на меня смотрит, смотреть должен. Ищет. Так, а вниз он не может, Да. Да. Вот так вот и не обязательно в голову стрелять. Так, это значит сюда заманивать надо. Ну-ка, дай-ка сюда залезу. Ага, меня тогда раздавит. Полдобыт штуки. Да, раздавила бы. Закрыто. Понятненько. Ладно. Давай. Да уйди ты, хрен, ни хрена ты. Давайте. Так, а как бы мне Сейчас с теми как-то, блин. Как-нибудь. Вот так! Зарядимся. Дай-то бог с них что-нибудь хорошее взять. Плохо. Ага, дробовик с вами заряжен. Черепа не Ну хорошо. Здесь все есть. Тут что собрали? Смотрим, смотрим, смотрим. Это себе забрали. Ух ты, сколько ловушек. И еще две. Я твою мать то Что в ловушке, блин, придушки? Вот так. А я так видел где-то эту штуку. Где-то ходит. Там, наверное, ходит. А я с той стороны видел ее. Ха-ха-ха. У нас не видел, но мы набрали гелия 5 -600 цен. Что я считаю очень даже неплохо. Так, на обратном пути вроде никого не должно быть, да? три про для вас где ты что-то сработала ага один патрон да mm? он наверху mm? а да что ее мать-то ты знаешь ли у дорого обошелся-то? Козлида. А я был вопрос. А, о! Подождите. блин а я почему не видел так ладно а, ну, допустим а вот почему не видел потому что его и не было интересно а где еще где-то есть что-то опять понимаю тогда было делать все так вот пока он вот это больше там ничего Блин, так завернул. Берем последнюю рожу. Ух, что-то я немножко струхнул. Так. Где у нас винтовочные патроны были? Так. Я не понял, откуда заходил ты сюда. То есть один проход, один вход, один выход. Ладно. Подробности потом. Либо еще патронов. Вот. Для начала. Опа. Тут есть линтовочные патроны. Нету, нету ведь неточных патронов, Но я помню где-то еще были, там где, в дверях других в самом начале Здесь вот где-то где нет, да, где я видим. Помню, что они были. Так. Видовочные патроны. Ладно. Пойдем вставлять эту маску. что там будет, скрижали тут? О! Подождите минутку. Откуда ты, блядь, отсюда пришел же? Так. Сейчас он оттуда если вылезет. чем бы мне ну давай ключ сработал а то здесь нажимал это О! Рало, не <связь> э Это не я! Это он сам. А я хотел поверх убежать, бежать, ну где я раскрыл, куда, да? Я уже далеко-то а пробежал, так-то. Ой, я. Ага. Кстати, его здесь нет, смотрите-ка. Это и воды, и бошки доверно здесь торчат. Пистолета Лесли, не бойся. Где? Кит. Кит. Кидман? Она тоже здесь? Кит! Кит. Она жива? Она жива? Жива? Дебил тебя спрашивают. Отойди. Я открою. Подожди, открывать. Перед тем, как открыть, вот эти головы, водящие, с их и перетянутой проволокой. Ага. Ладно. Что, сейф отки не открывается? Нет, нет, не открывается. Это что? Ладно. понятий Да Подожди-то, папа. Ясненько, так. А -а -а -а. Открою. Я открою, давай. Открою, открою. А вот и гибарой. Открою. Нет, стой! Не его вообще! Лесли. Лесли. Первоначально! Udrzeć uh. magu. небольшая проблема мне же креаге надо восстановить так еще сделать одну и наверное вспышку да ага то максимум ну давай тогда еще криагена не знаю даже как правильно -то? давай вот эту сделаем Охренеть Где-то такую видел Стой Берем мощная. Вот так Кто это? Ага! Минутку? Что-то я не понял. Куда мне надо тут? Так, мне надо назад что там? Да. идем назад я понял а сюда да, надо значит Так, он сломал что-то. Да. Только подожди. Подожди. Куда я здесь попал-то, нах. Нет, точно иди не сюда. Подождите. Вот он. Давай! Ага! Давай, давай, давай, давай! И вот так, он опять воскрес где-то падла. Я скажу больше, он воскрес и идет даже давно где-то. Там там все башку сможет второй, чтобы это я, я опять здесь все это застрелю меня восстать. В контейнерах живешь, что ли, блин? Получай! Раздавили. Да, на контейнер явно пока вот там внутри находился. Наконец-то! А это только этой штукой массивной можно сделать было. Подожди. Я там ничего не смогу получить. Нет, он там. нет, смогу, наверное, получить. Подождите. Мы же его гасанули. А там косарик с него следи не ошибаюсь. Ага, только где он? Блин, а так-то бегай, уничтожай и получай косарь за него. Так, с патронами у меня туго Ладно. Как поняли, к реагенам нужен. А, мне не хватает этих. чего понял. Чего мне не хватает? Так, сюда-сюда. Полево сюда. доправо куда? Так, а если в ту сторону? Эффект почти такой же будет а вот баночка 800 ага там уже двери закрыт это вот покуда он сбежал как ты вот здесь без света бежал хотя ну, здесь да от воды его вот светло вроде как уличное освещение счета ниже то вообще куда-то в неизвестность О, ну что ж на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки оставлять ваши комментарии почему-то я не знаю почему некоторым эта игра не заходит то ли как я прохожу то ли сама игра но не важно мне она зашла, да, это главное. Да. Пока.